Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда, 6 июня и начинаем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. А я перед началом напомню, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Итак, по паре евро-доллар сегодня с утра мы видим уже обновление локальных максимумов, обновление максимум, который был 4 июня зафиксирован, что в свою очередь сохраняет на текущий момент восходящую тенденцию и цели роста до 1.1890 остаются по-прежнему в силе. На текущий момент ближайший разворотный уровень мы можем скорректировать на минимум, который был зафиксирован вчера, по уровню 1.1652, то есть перенести его с минимума 1 июня на минимум 5. А пара британский фунт американский доллар также сохраняет тенденцию к росту. Следующие цели роста это область 1.3547, именно туда сейчас британский фунт и а, стремится. И а, мы уже видим обновление локальных максимумов, также сегодня с утра обновили максимум последний коррекции 4 июня, что также дает возможность переместить уровень стоп-лосс с минимума 1 июня на минимум 4 июня. А по паре американский доллар канадский доллар, но ну вот пока мы не можем так выйти из того треугольника, который мы отмечали ранее. Вчера, казалось бы, попытались обновить максимум 1 июня, дошли до уровня 1.367, но к концу торговой сессии скорректировались вниз и, в принципе, сейчас торгуемся уже ниже закрытия рынка вчера по данному инструменту если цена сможет обновить локальный минимум то также еще один заход в область 12840 здесь может ожидаться то есть пока у нас все-таки треугольник он сужается и пока выхода из него мы не получили поэтому пока не можем говорить о конкретном направлении преобладающем по данному активу по паре американский доллар японская тенденция восходящая также сохраняется след цели роста это уход выше максимум которые были 5 июня зафиксированные и далее движение по направлению на 111.66 а ближайший разворотный уровень пока оставляем на минимальных значениях которые были зафиксированы 4 июня по цене 109.36 после обновления локальных максимумов уже будет возможность его скорректировать на минимум вчерашней торговой сессии а по паре австралийский доллар американский доллар сегодня с утра мы видим обновление локальных максимумов ушли выше максимум который был 5 и 4 июня зафиксирован что также подтверждает сохранение восходящей тенденции по данному активу и цели роста следующая это область 7730 а ближайший разворотный уровень по данной паре находится на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера, 5 июня, по цене 75,94. Еврофунт на текущий момент продолжает свою тенденцию нисходящую. Цели по снижению это движение в области 86,97 и далее на 86,72. Ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на максимальные значения, которые были зафиксированы 4 и 5 июня по цене 87,87. 87. Золото не оставляет попыток восстановительного движения, мы и не смогли уйти ниже уровня 1289 долларов за тройскую унцию что пока подтверждает сохранение восходящей тенденции по данному активу. Ну и, собственно, вчера мы увидели обновление локальных максимумов, ушли выше максимумов 4 июня, что пока также дает дополнительные ориентиры для сохранения восходящей тенденции по данному активу и с целями роста движения до 1307. Там и, соответственно, цели остаются, но ближайший разворотный уровень, и более важный уровень по данному активу, находится по-прежнему на уровне 1289. Если золото сможет закрепиться ниже данного уровня, то в этом случае будем ожидать возобновления нисходящего движения по золоту. Нефть марки Brent на текущий момент сохраняет свою тенденцию нисходящую. Хотя сегодня с утра мы торгуемся выше максимумов, которые были зафиксированы вчера. Но более важный уровень для возобновления покупок по нефти марки Brent находится на максимум 4 июня по цене 76-78. Пока движемся в данном диапазоне, тенденция нисходящая, на мой взгляд, сохраняется. Вот после уже ухода выше максимум 4 июня мы можем говорить о возобновлении роста по данному активу. Пока цели по снижению это область 72%. 90. Индекс DAX вчера во второй половине торговой сессии смог закрепиться выше максимума, которые были зафиксирован 4 июня, что в рамках часового таймфрейма дает предпосылки на возобновление восходящего движения с текущих уровней и цели роста на 13 035 и 13 300 соответственно. Ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы. 4 июня по цене 12713, то есть если и говорить о входе на покупку, то ближайший стоп лосс разумно располагать за данное минимальное значение, ну или более важный уровень минимум 31 мая. По биткоину вчера подходили к области поддержки, которую мы отмечали ранее, минимальное значение 1 июня по цене 7314, так ниже этого уровня уйти мы не смогли, соответственно на текущем тенденция восходящая среднесрочно. По биткоину сохраняется. Цели роста – это уход выше максимума 7751 доллар за один биткоин. Далее движение по направлению на 9000 соответственно. А в свою очередь, если биткоин сможет закрепиться ниже минимума, который был зафиксирован вчера, то в этом случае будем ожидать более затяжной коррекции по первой криптовалюте. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Всем желаю хорошего торгового дня и увидимся уже на наших следующих видеообзорах. Всем спасибо и до свидания.